Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate, анализ рынка на сегодня, 19 мая 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, на индексные показатели, на некоторый фундаментал, также посмотрим новости, и я сегодня исключительно буду рассматривать основную криптовалюту Биткоин. Сразу же хочу сообщить о том, что обзоры выходят сейчас не постоянно, стараюсь делать каждый день, но выходят, наверное, через день, это связано с тем, что я сейчас активно готовлю обучающий вебинар. Ну а мы с вами давайте начнем.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 Ушли с отметочки 8 на 13 и посмотрите на тепловую карту криптовалют. Думаю, комментарий излишний. Мы полностью находимся в красной зоне. Индикаторы по техническому анализу главной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте посмотрим на ликвидации за последние сутки. У нас было ликвидировано почти 89 тысяч трейдеров на общую сумму 273 миллиона. И конечно же потери несут лонговые позиции. Нисходящая динамика продолжается. Также хотел посмотреть на индекс альт сезона. Мы по-прежнему в биткоин сезоне плюс-минус 16-18 бегаем в этих значениях. И давайте сразу на график доминации. Мы с вами говорили о том, что мы можем толкаться и пытаться прирастать. 45 пытаемся пробиться за уровень. FIBA 45.20. Обратите внимание, что у нас в целом картина выглядит следующим образом. Мы находимся в потенциальном выходе из красного денежного потока на индикаторе VMC Cypher B. Market Cypher B показывает нам также перегретость по RSI стахастику. Гребень волны завернулся, и это говорит о том, что мы скорее всего будем коррекционно снижаться. Но давайте посмотрим на предшествующие периоды. Вот, например, в это время. Здесь также был риск ухода в зеленую зону гребень волны тоже завершил свое движение, и RSI Stochastic находился в зоне перегретости, также классический RSI рисовал зону перегретости, здесь у нас происходит то же самое, однако коррекционное снижение на графике было незначительным, после чего мы продолжили в целом восходящую динамику. И здесь может быть скорее всего такая же вот история, то есть как-то вот так, поэтому учитывайте это обязательно в своих трейдах, если мы перейдем в активный зеленый денежный поток, то я думаю, что глобальная фиба 4680 и даже 4890 вполне себе потрогать в целом такое развитие событий э, ну, вероятность такого развития событий сейчас достаточно высокая давайте посмотрим вот на этот индикатор это волны ходла то есть э, это когорты фактически ходлеров удерживающих в разных временных периодах свои позиции в биткоине по сути здесь речь идет о том что если Происходит резкое увеличение числа хранимых монет младшего возраста. Это указывает, что многие старые биткоины продаются людьми, которые держали в течение длительного времени. Ну и по сути их теперь скупают. Скорее всего новые участники рынка появляются на рынке. И вот обратите внимание на вот расширение желтой волны, это когорта от года до двух лет. И расширение вот этой светло-зеленой волны, это когорта от двух до трех лет. Так, еще один индикатор, который мы с вами всегда смотрим, это биткоин активных адресов. Также хотел бы обратить ваше внимание, что после резкого снижения сейчас активные адреса за, на 7-дневном таймфрейме, это короткий индикатор, он увеличивается. То есть за последнюю неделю идет прирост активных адресов. Давайте с вами посмотрим еще на новости, очень интересная новость интервью главы Минпромторга Дениса Мантурова, который заявил, что криптовалюта в России может быть легализована как платежное средство. Однако в каком это формате будет пока непонятно. Ну и давайте перейдем сейчас к графику. Непосредственно начнем с того, что у нас происходит сейчас по индексу доллара. Обратите внимание, индекс доллара у нас начал коррекционный разворот. Мы с вами говорили о том, что здесь он был уже перегрет. Это может произойти, однако мы все еще находимся в активном зеленом денежном потоке. У нас есть намеки на то, что мы можем снижаться по этому денежному потоку, потому что 8 часов нам говорит, что мы уже достигали вершины и потихонечку идем, но этот намек очень слабенький. Если говорить о 12 часах более ближе к суточным таймфреймам, то он здесь еще слабже. Он как бы есть, но очень незначительный, поэтому мы можем продолжить вот такого вот рода движения. У нас на 12 часах сейчас в средних значениях находится классический RSI, а стахастический находится в зоне покупок, и мы уже закончили... Переход среднего значения по волне моменту мы сейчас начинаем, пытаемся завершить ее формирование, после чего я думаю, что мы будем отпрыгивать еще выше. По-прежнему ожидаю, что на уровень глобального FIBA куда-то вот сюда, через вот такую историю, может быть даже через вот такую вот историю, то мы вполне себе вероятно можем прийти. Соответственно, это негативно отразится на криптовалютном рынке, учитывайте это в своих трейдах. Ну а что касается биткоина, картина по-прежнему остается в том же формате, что я и смотрел. Давайте недельку сразу. Ничего не меняется, расширяющаяся формация. А, причем, как я уже сказал, расширяющаяся формация, она может с учетом правил технического анализа видоизменяться. Мы можем сделать и вот так. Сейчас это выглядит вот так. То есть границу, которую мы обозначили локальным FIBA на уровне 25 25400 мы пощупали с вами и сейчас торгуемся ниже 30 тысяч долларов, что на самом деле по-прежнему подтверждает вариант развития медвежьего сценария в глобальном недельном масштабе. На индикаторе Cypher B мы начинаем рисовать, вернее, продолжаем рисовать красный денежный поток с апреля, и этот красный денежный поток только в начале своего формирования. Намека на изгиб нет, хотя цена среднеизвестный объем уже внизу и, скорее всего, будет пересекать эту границу в ближайшем будущем, но это недельный таймфрейм, это не завтра, не послезавтра. И RSI стохастически тоже находится в зоне перепроданности. А теперь давайте посмотрим на младших часах, что мне удалось здесь очень интересного. В дополнение к тому, что мы можем продолжать развивать медвежий сценарий, еще удалось заметить. Вы помните, мы с вами рисовали вариант того, что медвежий флаг или перевернутый флаг может отработать по своему флагштоку. И, соответственно, эта отработка приведет нас к предыдущему all-time high. Но если быть точно, обратите внимание, куда нас это приводит. Пунктирная восходящая паутина оранжевая на отметку примерно в 18 тысяч долларов. Если мы вернемся назад на график и посмотрим, откуда пунктирная двигается то это происходит вот здесь. Обратите внимание, индикатор секвентал подрисовывает очень длинный, зеленый, отмеченный маленькими точечками, это именно секвентал, потому что кейсар это более жирные точки, и кейсар выглядит как оранжевый и синий, а секвентал выглядит как зеленый и красный. Подчерчивает нам очень хороший уровень сопротивления. Если мы заново с вами вернемся значит, к сегодняшнему времени, то мы увидим, что есть отработка этого медвежьего флага отправит нас... Точь в точь по длине флагштока прямо на эту пунктирную восходящую паутины. Как я уже многократно говорил, что для меня нет конкретных уровней на графике цены, не по одному активу. Это всегда некая зона, при том, что пунктирные паутины отрабатывают идеально, так как они строятся по предыдущим Глобальным, локальным, всем возможным вариантом уровней поддержки и сопротивления. Поэтому их отработка всегда происходит достаточно хорошо. И обратите внимание, как четко мы отработали флагшток. Но если мы сейчас с вами вернемся на более младшие часы, например, на 6-часовой таймфрейм, и посмотрим, что происходит с активом локально. Смотрите, что рисуется у нас сейчас на 6-часовом таймфрейме. Если мы сейчас с вами нарисуем вот такую вот историю, то мы увидим с вами перевернутый вымпел собственно, то же самое, что и флаг. История та же самая и вероятность отработки продолжения движения достаточно высокая. То есть это модель с отработкой с большей степенью вероятностью продолжения движения. Я уже неоднократно говорил, что для меня графический паттерн – это одна из совокупностей технического анализа, причем только часть этих графических паттернов, а не весь список. То же самое могу сказать и о свечных паттернах, которые я отслеживаю, и тоже их только отдельная часть, а не вся карта существующих свечных паттернов. Так вот, отработка любого паттерна, так же, как и отработка индикатора, для меня это одна процентная вероятность. 51%. Что-то больше? Или 49% что-то меньше. И если мы отрабатываем с учетом правил технического анализа этот флагшток, мы снова приходим к этой же пунктирной восходящей паутины в зону ценового уровня 18 тысяч долларов. Поэтому при развитии, скажем так, или продолжении развития медвежьего сценария, я думаю, что это будет ключевой точкой консолидации цены. То есть зона предыдущего all-time high с возможным сквизом, вот сюда, либо какой-то консолидации вот здесь, либо началом консолидации вот здесь. Пока цену я вижу там. Но если смотреть в глобальном масштабе, соответственно, на недельном таймфрейме, то для нас это будет просто. Просто вот так. На пол сантиметра увеличится расширяющаяся формация. Откуда мы можем прийти, поконсолидироваться и отработать вот эту вот историю. Вот так сегодня я вижу график цены, но опять-таки. Ни в коем случае это не должно быть взято за основу каких-то трейдов, это лишь общее мнение, мое мнение, конечно же, это дисклеймер, не финансовый совет, поскольку это может быть сейчас и бычья ловушка. Такой сценарий не исключен в любом случае, поскольку если мы посмотрим сейчас, что происходит на индикаторе, например, на коротких часах, то в данный момент времени... Давайте перейдем сейчас опять к классическому индикатору, нашему основному Market Cypher B И посмотрим, что происходит сейчас Вот, например, на дневном таймфрейме мы уже, ну вот, на первый взгляд, где-то в середине красного пути Да, мы пока наверху, мы сейчас перегреемся и, скорее всего, пойдем вниз Но у нас есть также и двухдневный индикатор таймфрейм, вернее, на индикаторе, трехдневный таймфрейм на индикаторе. И смотрите, мы везде уже закончили формирование гребня волны, и на старших часах везде рисуем зеленую точку. Поэтому может быть отстрел, как я и сказал, куда-то наверх, либо по пунктирным паутины, по всем, куда придет цена, мы не знаем. Рынок рисует индикатор, а не индикатор рисует рынок. Поэтому мы еще можем примерно предугадывать варианты консолидации этой цены, либо на уровне поддержки, на уровнях поддержки Либо на уровнях сопротивления. Это могут быть как трендовые, пунктирные, восходящие, нисходящие паутины. Или просто трендовые паутины. Также могут быть уровни локального и глобального фиба И также могут быть экспоненциальные среднескользящие. Как классического EMA Ribbon, так и сетки EMA Ribbon на индикаторе VMC Cypher A. Собственно говоря, можем сразу же посмотреть классическую EMA Ribbon. И нам будет примерно понятно, куда мы должны возвращаться. До сегодняшнего дня я все равно сохраняю вариант возврата к сетке и рыбы. И сейчас мы, даже после консолидации, попытаемся к ней вернуться. Поэтому отскоки здесь могут быть, это будет в обязательном порядке происходить, и если будут, то они будут происходить куда-то в зону 32. Ну, понятно, что это может быть по пунктирным паутинам, это может быть 31 31200. Это может быть 3500, это может быть 32 с небольшим и это может быть, соответственно, глобальная FIBA 34500, в меньшей степени вероятно. Пока сетка EMA Ribbon не ушла в горизонтальное положение, прорвать ее будет достаточно сложно. Обратите внимание, то есть когда сеть EMA Ribbon, классическая EMA Ribbon, а здесь она как раз-таки классическая, почему? Потому что у нее интересные таймфреймы от 20 до 50, 55 в экспоненциальных средних скользящих, в отличие от сетки email ribbon на маркет сайфере, которая более адаптирована под малые часы, либо глобальные сетки супер которая адаптирована под весь график целиком и начинает там от третьего email ribbon до 200 экспоненциальной средней то это отрабатывает как раз таки для свинт стратегии очень хорошо. И когда она смотрит вниз, эта сеть, то мы, как правило, к ней возвращаемся вот такими вот движениями. прям как здесь. Когда сетка начинает разворачиваться и уходит во флет, в боковое движение, то у нас происходят попытки прорыва через сетку. Сейчас мы смотрим вниз. Соответственно, возвращаться мы к ней будем вот так. Пока не закончим всю эту медвежью историю, с учетом того, что у нас по-прежнему сохраняется глобальная... но ну, она не может и не сохраняться. Глобальная корреляция с фондовыми рынками. А рынки у нас полились. Мы видим в красной зоне и S&P, и NASDAQ композит, и промышленный Dow Джонс, и всю Европу тоже. И Германия, Франция, Британия. Все находятся в красной зоне. У нас растет только российский рынок. Вот так на сегодня выглядит... Анализ по основному рынку криптовалют. Так сегодня выглядит у нас биткоин. Надеюсь, было интересно. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на телеграм-канал, Telegram телеграм-чат. Telegram Подписывайтесь на YouTube канал Все ссылки есть в описании и в первом закрепленном комментарии. А также есть реферальные ссылки на биржу Bybit и биржу BinX, на которых я торгую. Всегда диверсифицируйте свои риски. Не держите яйца в одной корзине. В том числе это касается и бирж. Ну а с вами был Гош, канал IndexRate. И до новых встреч.